Всем снова здрасте! Это снова вы, это снова я. И сегодня речь у нас пойдет о ножах и о тех вопросах, которые волнуют начинающих нажиманов в первую очередь. Поехали. Какой нож выбрать? <смех> да не важно, братан. Ну, хотя на самом деле, когда у тебя недостаточно опыта, опереться на мнение старшего товарища это, конечно, дело здравое. Именно поэтому обзоры и тесты как жанр видеоконтента будет актуален всегда. Но сам посуди, зачем заморачиваться с выбором видеокарты, как я недавно, если ты все равно играешь на минималках? Или ну, нахрена тебе смартфон за 50 тысяч, если из приложений ты используешь только навигатор навигаторы WhatsApp, да и вообще телефон только для того, чтобы звонить? Как вы понимаете, вопрос выбора ножа для меня ну, более чем выстраданный. Я сам через это прошел в молодости и до сих пор разбираю в личке вопросы от начинающих нажиманов. Однозначно могу заявить, если нож стоит до пяти рублей, то с выбором вообще лучше не заморачиваться. Причем неважно, ты на одну конкретную модель облизываешься или выбираешь между парой-тройкой вариантов. Один хрен. До пяти рублей вся разница между ножами, ну это я очень усредненно, но тем не менее, она сводится к вопросу нравится или не нравится. Поэтому если понравился нож, просто бери и ни о чем не думай. Что могу посоветовать? Это ни в коем случае не брать дешевые ножи на Алиэкспрессе или в ларьке вот со всякими зажигалками и прочей сувениркой. Они гарантированно разочаруют. А остальном не парьтесь. Кинжал хорош для того, у кого он есть. И плохо тому, у кого он не окажется в нужное время. Сколько стоит нормальный нож? Нормально так стоит. 2-3 тысячи рублей – это отправная точка, с которой открывается практически безграничный ассортимент добротных качественных ножей. В ценовой категории от 1000 до тысяч рублей лично я бы брал ножи только на основе качественного добротного тестирования его результатов, либо по рекомендации человека, которому доверяю. Если у ножевого бренда типа Кершу, Серки подобных, средний ценник за нож это 5-6 тысяч рублей и вам среди их ассортимента попадает моделька до 2 тысяч, то можно смело брать и не париться. Это реально хорошие ножи, просто видимо моделька сделана на какого-то любителя. Однако, если у бренда в целом ценовая политика от 500 до 1500 рублей, то здесь можно брать только на основе сравнительного теста, причем хорошо пройденного этим ножом, либо на основе чего-то очень-очень веского слова и рекомендации. Не отрицаю, среди бюджетного сегмента реально иногда попадаются алмазы. Но, сами понимаете, вероятность далеко не 100%. Как точить нож? Отреним вопрос механики работы руками, то есть как заточить тантоид или как обработать рекурвы на сложном гринде – это сейчас вопрос десятый. Если максимально общо вот этот вопрос разъяснить так, чтобы домохозяйка даже поняла, то для того, чтобы заточить нож, в процессе заточки вам необходимо удерживать стабильный угол абразива относительно режущей кромки. Любая заточная система разных бюджетов, разных конструкций, она обеспечивает принципиально именно этот момент. Угол работы абразива относительно РК стабилен. Не, при наличии опыта можно, конечно, обеспечить стабильный угол и твердой, уверенной рукой. Однако заточка на абразивах без всяких направляющих, типа водных камней, там натуральных, она требует очень серьезно поставленного навыка. Поэтому, если вы на живой теме новичок, то на вопрос, как заточить нож, самым правильным и полным будет на заточной системе. Ланский это будет или один из сотен вариантов апексоида, принципиально неважно. Любая заточная система будет лучше, чем дедушкина точила. Поэтому голосуйте рублем, выбирайте сердцем, китайский клон Apex это будет за 3000 или профиль отечественный за 17 тысяч рублей в стоке. Что если проблемы с ментами? Вот положа руку на сердце, братан, а ты с чего взял, что у тебя будут проблемы? Если ты поздно вечером где-то шатаешь, тебя останавливает полиция, типа заинтересовались, прошманали, у тебя на кармане нож? Это еще не проблема. Нож в России не запрещен. Не, если, конечно, ты где-то накосячил, нож 100% пойдет прицепом. Но, если у тебя совесть и организм чисты, то за нож тебя даже никто и не спросит. За последнее время лично неоднократно в этом убеждался. Сотня нажиманов на прямой связи тут же в комментариях или в нашей группе во ВКонтакте легко это подтвердят. Не шляйся бухим, где попало, с ножом на кармане, не пытайся качать права при первом же контакте с полицией, и вообще лишний раз постарайся не светить ножом, и все будет хорошо. Не так страшна полиция, как ножоман очковый. Как объяснить, что нож не холодное оружие? Ртом, братан. Прежде, чем положить нож на карман, ты был обязан разобраться в вопросе, что у нас является холодным оружием, а что не является. Отдельные клинические случаи про то, как мама ничего не хочет слышать, запрещает выносить из дома нож я даже не рассматриваю. Любому неангажированному собеседнику ты обязан уметь пояснить, что слодной нож с длиной клинка до 15 см не является холодным оружием, исключение выкидухи и бабочки. Любой нож с фиксированным клинком до 9 см не является хо. Исключение нет исключений. Если нож длиннее, мы просто смотрим на травмобезопасность рукояти или выясняем, кинжал это не кинжал. Всего два ролика по 6-7 минут, этого более чем достаточно для того, чтобы разобраться в вопросе, ну хотя бы на уровне фактологии. Дальше. Информационный листок всегда с собой, просто как шпаргалка и все. Пока не накосячил, с точки зрения законодательства, ты не уязвим. Разберись в этом вопросе, это очень несложно. А у нас на этом на сегодня все. Напоследок ставлю на вид, что в магазине SLDRU по промокоду BATVADIM действует 5%. Скидка вообще на все. Счастливо.